как ухаживать за собой, сбривать волосы на лице, правильно использовать шампунь и кондиционер, подстригать ногти, следить за зубами, правильно умываться, бриться безопасной бритвой, укладывать волосы, использовать специальные отшелушивающие средства для кожи, правильно наносить духи, использовать средства для увлажнения кожи.